Филодендрон Magic Mask Один из самых красивых филодендронов Его любят многие за его Красивые листья За его яркий и интересный окрас Каждый раз листик рождается со своим окрасом Этот, например, наполовину желтый, наполовину зеленый Нижний листик пестрый А рядышком совсем чуть-чуть зеленого. Этот листик родился абсолютно желтым, а этот салатово-зеленый. Чтобы листики также равномерно распределялись, необходимо фиодентрону освещение. Какое? Правильно, также равномерное. И это освещение должно быть сверху. Если вы просто его поставите на подоконник, он свои листочки будет тянуть. В окошечко, в одну сторону. И вам часто придется его переворачивать. А филадендрону это не нравится. Поэтому обязательно сделать ему комфортное условие по освещению. Дальше. Что он любит? Он любит умеренный полив. Переливать его не надо. Пересушивать тоже не нужно. Грунт любит торф с добавлением дерева. То есть сосновые коры, это может быть кокосовый торф или чипсы. Но, естественно, чипсы не те, которые едят. Надеюсь, вы это понимаете. Дальше. Опрыскивать его достаточно один раз в неделю. Даже если вы забудете вовремя его полить и грунт будет пересушенный, все равно кончики его останутся целыми. Они не будут сохнуть. Но следите, чтобы все-таки... Был достаточный полив и достаточно влажный воздух. По температуре выдерживает и низкие температуры и высокие температуры. Вообще-то он неприхотливый, не капризничает. Но вы должны обязательно знать, что при недостаточном освещении листики могут начать тускнеть. То есть они теряют свой цвет, становятся такими блеквыми. А совершенно никому не нужно, ни вам, ни самому филодендрону. Если посмотреть на него сбоку, смотрите у него какие междоузлы, не короткие и не длинные. Из-за этого очень красиво смотрится. Он растет не кустом, растет веткой. Наглядно вам показываю. И очень удобно его делить на черенки. Да, можно срезать макушечку и по каждому листу, то есть по одному листу с точкой роста. Он хорошо укореняется, причем в любое время года. Да? Дает хорошую корневую систему, быстро начинает расти и давать красивые листики. Такой фиодендрон обязательно приобретайте. Он всегда привлекает внимание и дополняет любой дизайн квартиры, дома. А на этом все. Жду в следующем обзоре. Пока!